Первая песня. Вторая песня. Пумц. Ребята, вы уже наверняка видели рекламу гитарного клуба на ютубе. Привет, если вы ищете гитару в Санкт-Петербурге... В общем, магазин, мастерская, гитарный клуб. Здесь ты можешь купить или отремонтировать свою гитару. Покупая гитару, здесь вам дается бесплатное пожизненное сервисное обслуживание на гитару, которую вы купили. Здесь огромный ассортимент гитар, укулеле, акустические, классические гитары. Даже можете черную гитару купить. В общем... Там висят тут. Здесь есть гитары ручной работы, гитары топовых производителей. Гитарный клуб на Керечной Трип в Санкт-Петербурге, на флаконе в Москве. Ссылка в описании, все подробности в описании. Покупай и ремонтируй гитары здесь. Третья песня. Бумц. Четвертая песня Пятая песня. Наконец то, чего вы все ждали. УНА!